Ну, привет. Сегодня у нас будет сборка ПК за 30 тысяч рублей. Погнали. Собираться системы будет на сокете AM4, материнская плата MSI A320M Pro, два слота расширения памяти, отсутствие м 2 слота и ценник 3999 рублей. Процессор мы вставим AMD Athlon 3000G. 3,5 МГц в стоке, 2 ядра, 4 потока, тепловыделение 35 Вт. Хорошая рабочая лошадка для мультимедиа и игр на минималках в 720. Также, если надумаете купить материнскую плату на B450 чипсете, то вы сможете его легко разогнать. И видеоидровега 3. Цена составляет 4799 рублей. Видеокартой станет GT 1030 в исполнении TMSI. Пассивка, но увы, нормальных версий с вентилятором сейчас найти почти невозможно. 7199 рублей. Оперативная память будет от дата Premiere На 2666 МГц, и с таймингами 19. Цена составляет примерно 1799 рублей за штуку. Накопителей будет два. Первый твердотельник с SATA-переходником, а 635 на 240 гигабайт памяти. Скорость чтения 520 мегабайт, скорость записи 450 мегабайт, и контроллер MaxiAmos 0902-2C. Цена 2599 рублей. Второй старый добрый ташиба P300 на 1 ТБ памяти стоимостью в 2999 рублей. Охлаждать процессор будет Dipkull cool Gama Archer. 95 Вт теплоотвода и вентилятор размером 120 мм за 599 рублей источник еды для этого компьютера станет Shift KSFX на 450 ватт за 4399 рублей, а корпусом нашу майоркунция S101 за 2499 рублей. Что касается тестов, то я оставлю ссылку в описании на них. Ну что ж, мы в итоге получили компьютер за 31 штуку рублей, которая прекрасно справится с мультимедиа и многими играми. Пускай и в 720. Пишите в комментарии, какие у вас есть идеи для следующей сборки. До свидания. Нет.